Со странный сон, как будто дождь стучал по крыше, а я ходила у окна и поскрипел, еле слышна, сквозь залитое стекло, Я вдруг заметила движение, и незнакомый силуэт спал меня в отражении. Как же я тогда не повела, что лишь с тобой. Еще хотя бы раз коснуться хочу я тебя взгляда. Каждый шаг тиши, еще минута до рассвета И пропадет в силуэт, как трудно думать об этом День разделяет нас с тобой, мы в темноте нашли друг друга Я рисовала образ твой, а ночь была не подруга Дождя. Еще хотя бы раз коснуться хочу я тебя